«Привет, посетители психушки!» Есть ли у вас ноющее чувство? Что некоторые из людей, которые говорят, что они ваши друзья на самом деле так не считают? Возможно, вам кажется, что они на самом деле не хотят лучшего для вас или втайне хотят, чтобы вы ушли из их группы, но просто не хотят говорить об этом. Чаще всего, когда вам кто-то не нравится. Вы не осмеливаетесь сказать ему об этом, прямо боясь конфронтации. Поэтому вместо этого вы можете просто позволить вашим действиями сказать за вас и надеяться, что они поймут намек. Итак, если вы задаетесь вопросом, не являются ли эти намеки, которые вы заметили в некоторых своих друзьях. Означают что-то серьезное. Вот 8 признаков, которые помогут вам разобраться в этом. Первое. Язык их тела по отношению к вам закрыт и негативен. Замечали ли вы невербальные сигналы, которые они подают? Когда вы находитесь вместе? Как бы вы ни старались держать свои истинные чувства в секрете, есть много подсознательных вещей которые вы делаете своим телом, говоря о том, что вы действительно чувствуете к людям, с которыми вы находитесь рядом. Некоторые примеры, за которыми следует внимательно следить, включают скрещенные руки и ноги, минимальный зрительный контакт, физическая дистанция, а также использование сумки, подушки, стола, двери и так далее, чтобы спрятаться во время разговора. Второе. Они притворяются, что улыбаются вам. Доходят ли их улыбки до глаз? Еще один признак того, что, что вы не нравитесь кому-то не так сильно, как им хочет казаться если они постоянно фальшивят улыбки. В большинстве случаев, когда люди фальшиво улыбаются, их глаза не морщатся, а все остальное лицо остается неподвижным. И хотя бывает трудно определить, не потому ли это, что они устали, стесняются или чувствуют себя немного неловко, если этот человек для вас больше, чем знакомый вам человек, и вы заметили, что они все еще притворяются, улыбаясь вам, это может быть потому, что они втайне испытывают к вам неприязнь. В-третьих, они поддерживают ваши разговоры короткими и безличными фразами. Вспомните последние несколько раз, когда вы разговаривали с этим человеком. Казалось ли вам, что они торопятся уйти? Были ли их ответы короткими и лишены эмоций? Когда люди втайне испытывают к вам неприязнь, они, скорее всего, будут стараться избегать вас и прервут ваш разговор, либо дадут вам очень расплывчатые ответы, типа «я в порядке», или «ничего особенного не происходит», или «все нормально», либо поспешат с несерьезным оправданием, пустым обещанием о следующем разговоре, который никогда не сбудется». Номер 4. Это явное отсутствие физических прикосновений. Хотя это, конечно, правда, что некоторым людям не так комфортно быть трогательными или физически ласковыми, даже с самыми близкими, друзьями и любимыми. Это совсем другое дело, когда им комфортно делать это со всеми, кроме вас. Явное отсутствие любого вида дружеских физических прикосновений, будь то объятия, рукопожатие или похлопывание по спине, говорит о том, что они не чувствуют себя комфортно впускать вас в свое личное пространство. Номер пять. Они не не строят с вами никаких планов. Можете ли вы вспомнить, когда в последний раз, когда этот конкретный человек строил с вами планы или приглашал вас куда-то? Если ответ «никогда», то, вероятно, пришло время присмотреться на вашу дружбу с этим и спросить себя «почему?». Приглашаете ли вы их в места и на мероприятия, которые они в итоге отменяют или откладывают на неопределенный срок? Часто ли они отшивают вас в поисках следующего, более крутого, более захватывающего мероприятия или исключают вас из своих планов с другими друзьями? Возможно, признаваться в этом немного больно, но если это так, то велика вероятность того, что этот человек втайне недолюбливает вас. Номер шесть. Они редко-редко выходят на связь или проверяют вас. Аналогично предыдущему пункту. Если общение между вами и этим человеком в основном одностороннее, то это уже тревожный сигнал. Будь то оставление непрочитанных сообщений, не удосуживается отвечать на ваши звонки или не проверяет вас время от времени, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке и узнать, как у вас дела. Все эти действия показывают безразличие, апатию и определенное отсутствие заботы, обычно это относится только к людям, которые нам не нравятся. Номер 7. Они склонны подводить вас и нарушать свои обещания. Как бы банально это ни звучало, распространенная пословица, которую вы слышите в семейной терапии и терапии пар, «Если у нас нет доверия, у нас нет ничего». Взаимное доверие – это действительно основа для любых здоровых и прочных отношений. Поэтому если кто-то постоянно подводит вас, нарушает свои обещания и не находится рядом, когда вам это нужно, и как бы ни было больно это признавать. Все эти признаки говорят вам о том, что этот человек не уважает вас и не заботится о ваших чувствах. И номер восемь – они не прислушиваются к вашему мнению. И последнее, но, конечно, не менее важное, если кто-то не может побеспокоиться о том, к тому, что вы хотите сказать. Например, когда они принимают решения, которые влияют на вас, не спросив вас, или настаивают на том, чтобы сделать что-то, что вы ясно дали понять. С чем вы не согласны, можно с уверенностью сказать, что этот человек, вероятно, затаил недоброжелательность по отношению к вам. Это может проявляться и в других маленьких пассивно-агрессивных способах. Например, никогда не спрашивать вас, что вы хотите сделать, или всегда разговаривают по телефону, пока вы разговариваете. Все эти мелочи показывают, что этот человек только притворяется, что вы ему нравитесь, и что на самом деле он не ценит и не уважает ваше мнение. Есть ли кто-то, о ком вы думаете? Кто тайно недолюбливает вас? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным,